лет, И на семинаре я буду с вами делиться как раз над своим опытом. Потому что, как правило, в интернете очень противоречивая информация всегда. Я вот вижу, лично перестал уже смотреть. Мало не нашел я книг хороших по инвестированию, чисто коллекционные вещи. А меня привлекала именно как инвестиция. То есть я пришел как инвестор на этот, на этот сегмент. И получается, что пришлось на пробу ошибок этот инструмент на себе тестировать. Вот я вот, вот с вами сегодня как раз этим делиться, эта информация. И как раз скоро убедился, что инструмент хороший, и теперь уже занимаюсь постоянным инструментом. Но при этом использую другие корзинки. Так что смысл какой нашего семинара? Как возможно дополнительные инструменты инвестирования. То есть не обязательно я никогда не призываю все бросать и все в монеты. Такого от меня никто никогда не, слышал, что не услышал. А использует просто ряд вариантов. Всегда ну, яйца в разные корзины. Правильно? Вот возможно, кому понравится это, может быть, одна из ваших корзин. Вы сами сегодня убедитесь, насколько это интересно, надежно и доходно. И поэтому сами будете принимать решения.